отмена FIU. Тогда поле дата регистрации будет заполнено текущей датой, а поле «Физическое лицо» станет доступным к заполнению. В этом поле необходимо указать FIU обучающегося, по которому формируется заявление. Для этого нажимаем на кнопку с изображением трех точек. Откроется форма выбора физического лица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 Группа полей «Данные по обучению» и личной информации» будет заполнена автоматически после выбора обучающегося. Если же обучающегося есть какие-либо договоры, то будет отображаться вкладка договором, в табличной форме которой будет проведен список документов. Также будет автоматически запущена проверка на наличие академической задолженности. Результат проверки будет отображаться в правой части формы, в строке вида «Академическая задолженность» на «Дата и время проверки задолженности» нет. Переходим во вкладку «Данные по заявлению». В полях «Новая фамилия», «Новое имя», «Новое отчество» по умолчанию отображаются текущие данные. Необходимо заменить значение тех полей, в которых произошли изменения. Например, была смена фамилии. Заменяю значение в поле «Новая фамилия». В группе полей «Документ, подтверждающий смену FIU» необходимо указать данные документа, на основании которого происходит смена FIU. Обратите внимание, поля, выделенные красной линией, являются обязательными к заполнению. При попытке сохранить заявление без заполнения этих полей, появится сообщение «Необходимо заполнить все обязательные поля» на вкладке «Данные по заявлению». Разворачиваем список поля «Тип документа», нажав на кнопки с изображением трех точек. В списке выбираем необходимый документ. В поле «Серия» вводим серию документа. В поле «Номер» вводим номер документа. В поле «Дата выдачи» вводим дату выдачи документа. Также заполнить данное поле можно, нажав на кнопки с изображением календаря и выбрав необходимую дату. В поле «Кем выдан» вводим наименование органа, выдавшего документ. Затем переходим к заполнению группы полей «Новый документ, удостоверяющий личность». В поле «Тип документа» разворачиваем выпадающий список и выбираем наименование документа. В поле «Серия» указываем серию документа. В поле «Номер» указываем номер документа. В поле «Дата выдачи» указываем дату выдачи документа. Если выбран тип документа «Паспорт гражданина Российской Федерации», то после выбора даты выдачи поле «Дата окончания» будет заполнено автоматически. В остальных случаях заполнить поле «Дата окончания» необходимо самостоятельно, вручную, при наличии имеющейся информации. В поле «Кем выдан» нажимаем на кнопку с изображением трех точек. Откроется форма «Выбор типа данных», в которой нужно выбрать один из способов внесения информации. При выборе значения строка, возможно заполнить поле вручную. Если выбрать тип данных «Контрагенты», откроется форма, в которой необходимо найти наименование отделения, в котором был выдан документ. Для быстрого поиска нажимаем на кнопку «Найти». Откроется форма «Найти» в которой разворачиваем выпадающий список поля «Где искать» и выбираем значение «Наименование». В поле «Что искать» вводим наименование отделения. Затем нажимаем кнопку «Найти». Список формы будет обновлен. Выделяем в списке необходимые значения и нажимаем кнопку «Выбрать». В поле «Код подразделения» вводим код подразделения. Обратите внимание, если смена фамилии, имени или отчества производится только на основании документа удостоверяющего личность, то в группе полей «Документ», подтверждающий смену F.E.U. достаточно указать только тип документа «Документ, удостоверяющий личность». Реквизиты документа указываются в группе полей «Новый документ, удостоверяющий личность». При этом в печатной форме заявления реквизиты подтянутся из группы полей «Новый документ, удостоверяющий личность». Во вкладке «Прилагаемые документы» в табличной части формы отображается список обязательных документов, на основании которых происходит смена FIO обучающегося. В этой вкладке необходимо приложить скан копий документов. При необходимости для этих документов можно изменить вид документа. Для этого следует нажать на кнопки с изображением трех точек, и в выпадающем списке выбрать необходимое значение «Оригинал» или «Копия». Документы должны быть отсканированы в формате JPEG, JPG, NG или PDF, и размер файла не должен превышать 2 МБ. Нажимаем в поле «Файл» на кнопке с изображением трех точек. Откроется стандартная форма, в которой необходимо указать путь к отсканированному документу. Также к заявлению можно добавить другие документы, предоставленные заявителем. Для этого нажимаем кнопку «Добавить». В табличной части появится новая строка, в которой необходимо заполнить поля «Представление для печати». Это представление выводится в печатную форму заявления и вид документа. По умолчанию для поля устанавливается значение «Оригинал». Затем необходимо приложить файл скана документа. С помощью кнопки «Удалить» можно удалять только дополнительно добавленные документы. Сохраняем заявление, нажав на кнопку с изображением дискеты. К заявлению будет присвоен номер, который будет отображаться в заголовке формы. При необходимости проверки внесенных данных можно взять заявление на проверку, нажав соответствующую кнопку «Взять на проверку». Тогда состояние заявления изменится на «На проверке. По завершению проверки необходимо нажать на кнопку «Утвердить». Состояние заявления изменится на «Проверено». Нажимаем кнопку «Печать». будет сформирована печатная форма документа, согласие на обработку персональных данных и вечное заявление. Необходимо распечатать документы, нажав кнопку ⁇ Печать ⁇ Затем обучающийся должен ознакомиться с документами, проверить корректно сведенных данных и подписать. А сотрудник учебной части должен отсканировать документы и приложить скан копии документов во вкладку ⁇ Прилагаемые документы ⁇ в поле ⁇ Файл ⁇ Затем нажать кнопку «Провести». Состояние заявления будет изменено на, на подготовке приказа. Для обучающихся, у которых основа обучения «Полное возмещение затрат» при проведении заявления, будет создано дополнительное соглашение об изменении персональных данных. И появится сообщение «Были созданы следующие объекты. Дополнительное соглашение об изменении персональных данных. Номер и дата документов фью обучающегося». Далее сотрудниками отдела отчетности, лицензирования и аккредитации на основании поданного заявления готовится приказ об изменении персональных данных. После подписания и проведения приказа в системе 1С университет заявление принимает статус на обработке в отделе платных образовательных услуг, если требуется заключение дополнительного соглашения, либо выполнено. В случае необходимости заключения дополнительного соглашения, сотрудникам отдела платных образовательных услуг необходимо прикрепить к заявлению отсканированное и подписанное дополнительное соглашение об изменении персональных данных. После этого состояние заявления изменится на выполненном. В случае, если у обучающегося имеется академическая задолженность, будет отображаться вкладка «Академическая задолженность», в табличной части которой отображается список задолженностей.